For my love of you, it won't be us. I wish married. I ask the whole world. But you meet a past my life too hard. My Mr. Engly. He wants to me sing a song. Если ты хочешь услышать, я могу спеть это для тебя. Да, я хотел бы это услышать. Спой это для меня. Это называется дэйзи. Дэйзи. Дэйзи. Дэйзи. Дэйзи. наполовину сумасшедший из-за любви к тебе. Это не будет сильным браком. Я не могу себе позволить карету. Но ты будешь выглядеть сильным на сиденье мотоцикла для твоих.